Они не хотели связываться с Соединенными Штатами, а теперь смеются над нами. Мы могли бы положить конец украинскому конфликту за 24 часа при правильном руководстве. Третья мировая война никогда не была так близка, как сейчас. Нам нужно навести порядок в доме всех поджигателей войны и последних глобалистов Америки в глубинном государстве, Пентагоне, Госдепартаменте и промышленном комплексе национальной безопасности. Взгляни на доноров-разжигателей войны глобалистов, поддерживающих наших противников. Это потому, что они кандидаты на войну. Одна из причин, по которой я был единственным президентом за несколько поколений, который не начал войну, заключается в том, что я был единственным президентом, который отверг катастрофические советы многих вашингтонских генералов, бюрократов и так называемых дипломатов, которые знают только, как втянуть нас в конфликт, но они не знают, как это сделать, чтобы вытащить нас отсюда. На протяжении десятилетия у нас были одни и те же люди, такие как Виктория Ньюленд и многие другие, просто одержимые стремлением подтолкнуть Украину к вступлению. В НАТО. Не говоря уже о поддержке Госдепартаментом восстаний в Украине. Эти люди уже давно стремятся к конфронтации, точно так же, как это было в Ираке и других частях мира. И сейчас мы балансируем на грани Третьей мировой войны. И многие люди этого не видят, но я вижу это, и я был прав во многом. Все они говорят, что Трамп был прав во всем. Ничто из этого ни в коей мере не оправдывает возмутительное и ужасное вторжение в Украину год назад, которого никогда бы не произошло, если бы я был вашим президентом. Ни малейшего шанса. Но это действительно означает, что здесь, в Америке, нам нужно избавиться от коррумпированного глобалистского истеблишмента, который десятилетиями проваливал все важные внешнеполитические решения. И это включает президента Байдена, чьи собственные люди сказали, что он никогда не принимал правильного решения, когда дело доходит до рассмотрения других стран и рассмотрения войн. Мы должны заменить их людьми, которые поддерживают американские интересы. За четыре года нашего пребывания в Белом доме мы добились невероятного прогресса в том, чтобы отбросить последний американский контингент и привести мир во всем мире. И теперь мы собираемся завершить эту миссию. Госдепартамент, Пентагон и учреждения национальной безопасности станут совсем другими к концу моей администрации. На самом деле, только войдя в мою администрацию, это будет совсем другое место. И там все будет сделано точно так же, как я делал это четыре года назад. У нас никогда не было так хорошо. Мы также остановим лоббистов и крупных оборонных подрядчиков от того, чтобы они подталкивали наших высокопоставленных военных и сотрудников национальной безопасности к конфликту. Только для того, чтобы вознаградить их, когда они уйдут на пенсию, прибыльной работой, получая миллионы и миллионы долларов. Я президент, который обеспечивает мир, и это мир через силу. Была причина, по которой у нас не было конфликта. Была причина, по которой мы не ввязывались в войны, потому что другие страны уважали население. Я всецело построил. Все с самого начала перестроил нашу армию. Это большая причина для этого. В конце моих следующих четырех лет все поджигатели войны, мошенничества и неудачи высших чинов нашего правительства исчезнут. И у нас будет новая группа компетентных сотрудников национальной безопасности, которые верят в защиту жизненно важных интересов Америки превыше всего.